Всем привет, это второй обзор о проекте Axelar. В обзоре затронем темы, что такое Axelar, решение проблемы совместимости, зачем он нужен, примеры использования экономика и управления. Axelar – это универсальная платформа взаимодействия, которая соединяет все блокчейны через децентрализованную сеть, SDK-протоколы и API. Используя сеть и SDK, разработчики могут эффективно интегрировать свои приложения во все экосистемы блокчейна создавая более широкий доступ к пользователям, активам, к ликвидности и другим приложениям. Сеть Axelar позволяет разработчикам DApp и экосистемам блокчейна разрабатывать кросс-чейн-связь. Протокол Axelar обеспечивает единое решение для кросс связи, предназначенное для взаимодействия с любой цепью. Axelar децентрализован по своей конструкции и обеспечивает подключение по принципу plug-and-play – подключи и играй, практически без работы по интеграции новой цепочки. Stack Axelar включает в себя как межцепную маршрутизацию, так и протоколы передачи на уровне приложений. Решение проблемы совместимости Экселар входит в мир мультичейн, чтобы улучшить мобильность активов и обмен информацией между ранее сегментированными сетями блокчейна. Экселар создает децентрализованный стек, который обеспечивает взаимодействие между блокчейнами с помощью различных механизмов консенсуса, языков смарт-контрактов и многого другого. Ранее разработчики протоколов ED-APP работали в изолированных системах и не могли обмениваться данными по сетям. Axelar стремится обеспечить единую децентрализованную сеть для подключения и объединения различных приложений и платформ в разных экосистемах. Сеть имеет две части – CGP и CTP. CGP – это Cross-Chain Gateway протокол, отвечает за cross-chain маршрутизацию и доставку через автономные блокчейны, то есть отвечает за саму связь и передачу активов между блокчейнами и даже без смарт-контрактов. CTP – это протокол межсетевой передачи. Это протокол прикладного уровня D-App, который служит шлюзом, позволяя приложениям выполнять транзакции через унифицированный API для облегчения операций между цепочками. Простыми словами, CGP – это связь и передача активов по блокчейну, а CTP отвечает за реализацию этих транзакций и запросов между приложениями. Экселар повышает мобильность активов, ликвидность и обеспечивает возможность компоновки смарт-контрактов в автономных блокчейнах. Разработчики блокчейн-платформ могут легко подключать свои блокчейны ко всем другим экосистемам блокчейнов через единую точку интеграции. Универсальное соединение позволяет легко перемещать активы из интегрированных сетей в интегрированные. Поскольку Axelar добавляет в свой протокол больше блокчейнов, в выигрыше остаются все подключенные сети. Разработчики могут размещать свои DApps на лучшем блокчейне для своего варианта использования, сохраняя при этом доступ к активам и приложениям в любой другой цепочке. Пользователи могут использовать любой актив изначально через свои кошельки для обеспечения ликвидности приложений в экосистеме блокчейна. Зачем использовать Axelar? Excelor стремится улучшить взаимодействие в экосистеме Web 3 в целом, разработав протокол, позволяющий легко подключать и воспроизводить Plug Play любую цепочку в стеке взаимодействия. С помощью Excel, представляющей эту функциональность, разработчики могут сосредоточиться на создании приложений, а не беспокоиться о соединении ресурсов и информации. Сеть обеспечивает упрощенное и децентрализованное подключение к новым экосистемам. Создателям платформ не требуется выполнять какой-либо тяжелый технический подъем, чтобы использовать стек Axelar, что облегчает интеграцию. Используя возможность компоновки Cross-Chain разработчики могут использовать лучшую платформу для своих нужд, оптимизацию для их важных функций, таких как быстрая завершенность, децентрализация и так далее. В общем, проект Axelar позволяет в один клик добавлять свои проекты во все существующие блокчейны, а со стороны пользователей открывается горизонт взаимодействия с DeX-приложениями, независимо от сети. Примеры использования Первоначальные варианты использования Axelar будут в основном сосредоточены на передаче активов. Например, если у вас есть активы в цепочке Cosmos – Atom, и вы хотите перенести их в Ethereum для использования в DApp, Axelar позволяет перемещать этот актив в обернутом виде по сетям, чтобы вы могли использовать его в Ethereum. Также для случаев использования Axelar он позволит приложениям объединяться в произвольные цепочки, позволяя осуществлять совместимую передачу активов, информации и многого другого. В будущем, если вам понадобится определенный набор данных из Polkadot в приложении Ethereum, стек Axelar позволит вам извлечь эту информацию из блокчейна Polkadot и легко использовать ее в Ethereum. Также назначение токена AXL подразумевает управление токеном Proof of Stake, возможность делегирования пользователям, свою долю валидаторам, которые участвуют в консенсусе. И валидирование. Валидаторы получают вознаграждение за участие в консенсусе и получают комиссионные от этих вознаграждений, которые затем распределяются среди делегаторов. В настоящее время сама сетевая экономика находится в движении, нет установленного уровня инфляции. Это может быть определено руководством, а валидаторы будут выбираться на основе размера стека, делегированного валидатору, аналогично многим другим делегированным цепочкам подтверждения ставок. Делегаторы направят свои токены на валидатора и взамен получат пока еще неопределенную ставку вознаграждения в соответствии с экономикой сети, которая будет установлена ближе к запуску. То есть получается, что ближе к запуску мы будем иметь более полную информацию. Управление. Governance. Excel будет использовать ту же модель управления, что и другие цепочки, развернутые на Cosmos SDK. Это означает, что доступ к управлению можно получить в кошельке Kepler, а держатели AXL будут иметь возможность использовать свои токены для голосования по изменению сети. Такие протоколы, как Excel, важны для предоставления людям более широкого доступа к данным и активам в различных экосистемах блокчейна. У Axelar есть общее видение нескольких цепочек, и они сосредоточены на том, чтобы помочь соединить экосистему Web3. Недавно Axelar объявил об интеграции с Moonbeam. Эта интеграция с Moonbeam помогает подключиться к экосистеме Polkadot. Пользователи теперь смогут перемещать активы из внешних цепочек, подключенных к Axelar, в Moonbeam для использования в сетевых приложениях. Через универсальный шлюз межцепной связи Axelar приложения в сети Moonbeam смогут взаимодействовать с приложениями в сетях Ethereum, Terra и других. В настоящее время Экселар находится в среде тестовой сети, подключая участников экосистемы, валидаторов, выполняя аудит некоторых начальных отключений. Миссия Экселар заключается в создании инфраструктурного уровня, который позволяет сетям объединяться. Со временем Экселар надеется помочь в долгосрочном внедрении, когда разработчики сосредоточены на создании приложений и сервисов, а не на объединении и совместимости. А теперь хочу затронуть часто задаваемые вопросы. Все ли NFT распределены или как я могу проверить получил ли я NFT? Да, все NFT сообщества распределены аирдропом, чтобы проверить получили ли вы его, посетите свой кошелек Avalanche, ссылка в описании и проверьте во вкладке коллекция. NFT участников тестнет все еще активно рассылаются, будьте терпеливы, команда продолжит отправлять их в ближайшие недели. Слухи о том, что держатели NFT закрепляют за собой место в ICO, публичной продаже, white листе и так далее, все это миф. NFT были выпущены в качестве благодарности сообществу за поддержку Exilor и не имеют в данный или будущий момент ценности. Любого, кто продает свой NFT под этими предлогами или распространяет информацию, следует игнорировать. Могу ли я присоединиться к тестовой сети? По мере развертывания основной сети Axelar, команда приостанавливает стимулы для всех упражнений в тестовой сети до дальнейшего уведомления. Формы регистрации также останутся закрытыми. Тем временем команда сосредоточена на основной сети и повторяет тестовую сеть с помощью нашего сообщества валидаторов. Для нас будут позже объявления об упражнениях TestNet и их статусе после завершения развертывания основной сети. Вы можете ознакомиться с ресурсами по TestNet заранее и узнать все необходимое по ссылкам в описании GitHub, документация и инструкции по развертыванию сети. Также просьба обратить внимание на то, что тестовая сеть все еще работает и упражнения доступны для проработки. Однако тест тестнет пока приостановлен, а доступная поддержка ограничена по мере развертывания основной сети. Документация открыта для просмотра всеми желающими. Тестовая сеть останется в разработке в качестве тренировочной площадки для новых членов сообщества до тех пор, пока у команды не будет достаточно ресурсов для его поддержания, поддержка будет ограниченной. При этом, если вы разработчика хотите получить доступ к тестовой сети для создания таких вещей, как кошельки с несколькими цепями, Cross-Chain Explorer, приложения, соединяющие и многое другое заполните форму ссылка в описании команда рассмотрит вашу заявку следующая могу ли я инвестировать продается ли токен Токена Axelar еще не существует ни на каких биржах, и никаких листингов нет. Администраторы и команды никогда не обратятся с просьбой о покупке или запросу по инвестированию. Любые ссылки, распространяемые с любых неофициальных аккаунтов Axelar, должны игнорироваться, и любой, кто поделится в официальных чатах, будет забанен. В настоящее время нам известны сведения о том, что всего будет на момент запуска 1 миллиард токенов Axelar. Также в настоящее время с учетом возможных изменений со стороны фонда Exceler будет направлено до 3% от supply Genesis участникам тестовых сетей и ранним партнерам. Награды в токенах от Incentivize TestNet будут распределены среди определенных участников в будущем при запуске MayNet. Где дорожная карта и когда она станет доступной? В процессе приближения к запуску майонета дорожная карта будет достаточно сформирована. Сейчас идет ребрендинг и в процессе идут множество интересных обновлений. По этой причине проект Excel не хочет оказывать спекуляцию на каких-либо аспектах, которые еще не стали общественным достоянием. В данный момент есть доступная дорожная карта по ссылке в описании. Любые новые обновления доступны в официальных анонсах. Следите за проектом. Также рекомендую воспользоваться на ранней стадии бета-версией Setalite. Команда запустила возможность опробовать на ранней стадии трансфер токенов с одной сети в другую. Рекомендую следить за проектом, подключайтесь по ссылкам в описании в Дискорд, Телеграм-канал и следите за анонсами. Всем спасибо и пока!